Всем привет! С вами Ирен. Сегодня мы с вами разберем фразы из видео «Почему не надо летать на лоукостерах». Если вы его не видели, ссылка на него в описании. Первое, на что я хочу обратить внимание, довольно простая вещь, но эту ошибку делаю довольно часто. Вопрос. Как перевести на английский слово «сесть»? Если вы ответили сид, то вы не правы. «Сид» это сидеть. Сесть это sit down. В общем, я зашел в самолет и сел. And and и сел, пристегнулся. And and she... Она садится рядом со мной. Второе слово, которое используется достаточно часто, это глагол move. Основные значения у него это двигать или двигаться. Но он используется в очень широком значении, поэтому его можно переводить и как переместиться, и как пересесть. So Поэтому, если у вас есть добровольцы, желающие переместиться в заднюю часть самолета, мы были бы чрезвычайно благодарны. Спасибо! So I moved to the back of the plane. Поэтому я немедленно переместился в конец самолета. И я смотрю вперед, и больше никто не пересел. No one had moved. Никто не пересел. So Итак, никто не Эй, hey, so hey, Спасибо огромное за то, что пересели! Слово move также есть значение в качестве существительно. Кто первый напишет его в комментариях, тот попадет в следующее видео. Далее берем словосочетание the back of the plane. Останавливаться на слове back не будем, потому что мы его подробно разбирали в 8 серии марафона Рик и Морти. Back, как существительно, это спина и вообще все, что относится к задней части объекта, например, спинка-стул. А само словосочетание значит хвост самолета. Поэтому, если у вас есть добровольцы, желающие переместиться в заднюю часть самолета. So Поэтому я немедленно переместился в конец самолета. И несколько минут спустя я вижу, Дженнис начинает ковылять в сторону хвоста самолета. Если мы уберем слово самолет, то это, естественно, будет значить просто задняя часть. Хотя это уже зависит от самого существительного. И последнее на сегодня это словосочетание A issue. Проблемы с распределением веса Проблемы с распределением веса Со словами weight и issue все понятно А над словом distribution я бы хотел поиздеваться Distribution значит распределение Глагольная форма будет, соответственно, distribute И если присоединить к нему суффикс профессии or То мы получим слово distributor Или на русский манер distributor Хотя, если его все-таки перевести, то значит он будет распределитель или распространитель. На сегодня все. Не забудьте посмотреть оригинальное видео. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Увидимся.